Ребят, всем привет! Я Димас, оператор Антон. И сегодня мы попробуем трендовые котлетки с тиктока от бабушки. Бабушка готовила, я видел такое видео, оператор тоже видел. Ну, как бы все, может, видели, она много миллионов просмотров. Бабушка готовит котлеты с рыбой, с лососем, там с каким-то, я не знаю, ну с красной, короче, вот то рыбы, я уж не помню. Почему-то после этой бабушки все стали котлеты готовить. Я не знаю, как бы с чем это связано, может, бабушка это прикольная. Мы, как всегда, опоздали за всякими трендами. И вот у нас появился, наконец, вот консервы красной рыбы. Мерка, вот мы, мы используем мерку. От Валерия Рис взяли самый простой, какой-то кубанский. Вот он, смотрите, он такой прям липкий. Ну, как для суши ролл, там, я не знаю. Япон, как называется. Ну, короче, чуть-чуть переварили его. Разваристый рис, не пропаренный, короче, нужен не как для плова обычно ведь он клейкий, ну как бы, самый дешевый рисок. тот нерв я сказал, лук будет использоваться, ингредиентов немного не будет в этом видео, лук, репчатый, самая дешевая у нас вот панировка, красная цена, как бы, ну как у бабули, откуда у бабули другая панировка, и яичко, яйцо, будем использовать как бы стандартный набор, соль э, не будем использовать, потому что мы уже посолили риск предварительно, когда я варил Консервы попробовали, она достаточно соленая. И как бы нам ну, максимум можно зелень добавить, там, если вы хотите перчик какому-нибудь молту. Мы ничего не будем добавлять, сделаем вот здесь, раз, два, три, четыре, пять ингредиентов. Ну, плюс масло 6. Что для этого нам нужно? Нужно воду слили мы из консервов. Сок. Кости не стали вытаскивать. Но можно вытащить, если вы считаете, что некрасивый. Можно вытащить. И все чуть-чуть помнем и все переваливаем наш рис уже целую баночку, где-то наверно стакан риса у нас был тут, э, в сухом виде и банка консервов там 175 грамм да, или больше ну и все вот это все мне чтобы нам было удобно лепить котлетки нарежем лучок, а лучше лук как бы нарезать потоньше, поменьше либо есть есть возможность, натрите на его. чем меньше чем лучше, чтобы удобно нам было, ну как резинки так. такой размер, чтобы было все одинаково, чтобы удобно было лепить нам котлетный масс из котлетной массы котлетки, ну такой размер примерно. Подел. Кто знает, делают котлеты сильно очень отличается по вкусу сырой лук, когда вы добавляете, и обжаренный, в котлеты один сладкий, другой становится такой не сладкий да? вот этот сейчас сырой из-за этого лучше если вы не любите такой свежий лук ну, обжарьте его сливочном масле будет вкусно будет более сладкий он мы решили делать именно как у бабушки и бабушка не обжаривала лук она добавляла сырой, так что так у нас будет такой лучик добавляем яичко И все перемешиваем хорошо. Ну вот мы перемешали, смотрите, у нас однородная масса получилась такая. Достаточно много консервов, как бы хорошо. Для удобства, я думаю, еще пойду руки на мачу. И делаем обычные котлетки. Чуть тепленькие даже. все равно липнут ну, такие обычные котлетки получаются ну вот такие вот стандартные котлеточки получаются мы налепили немножко котлеточек будем сейчас жарить их вот сейчас расквалится ковородка сковородку будем обжаривать обычным способом переворот маслицы и жарим наш котлет это очень нежный получается очень нежный малочки можно добавить бабуля не сказал не надо ничего добавлять или не будем добавлять делаем боеворецепт так что Вопрос к ней ну на среднем огне жарим как бы все готово в принципе продукция у нас кроме яйца ну яйца сырое то есть едобное так что жарим минуты по две поты ну, Для кодлера для красоты чтобы сделать красоту и уже потом будем пробовать как маслица может побольше наличь, чтобы так как Вот так делаем переворачиваем обычным способом и все и потом еще несколько раз перевернем чтобы более колернулись красивые Ну, ну принципе нормальные красивые котлетки очень нежные да их надо аккуратно прям трогать ну, как и куриные, да, кто жарит, почти похоже. Чем меньше влаги, короче, в этих котлетов будет, тем вам удобнее будет их как, переворачивать и лепить. А так все красиво, запах приятный, достаточно стоит, ну, вкусными консервами пахнут, по крайней мере, в плане того, что они стали на запах вкуснее, чем вот как бы, открытые, жареные они, но вкуснее. Ну, для меня лично, я не хочу сказать ничего. Друзья, мы пожарили наши бабушкины котлеты, такие смешные получились на самом деле ну запах вообще отменный ну на вид как бы ну курица вообще прям вот без б куриные котлеты панировка ну лучок чувствуется поджарился да такой вот обратите внимание обратить внимание вот на этот лучок как бы ну вид симпатичный вообще будем пробовать такие хрустящие Это тема рыбной биточки была, мне кажется, в Советском Союзе. Не знаю, из консервов тогда делали или нет. Но, мне кажется, вот что-то есть такое. Главное, чтобы вот рис прикольный возьмите. Не такую химию, там китайскую вот эту, которая горит, черный становится при нагреве. А обычный наш кубанский рисочек какой-нибудь. Возьмите все. Кому жареный рис нравится, такой блюдо есть. Очень прикольно. Ну, беточки, жаль, точно беточки. Бабушки, респект. Хороший рецепт. Нежные котлеты, прикольные. Все, рецепт удался. Если хотите, сделайте, попробуйте. Есть желание у вас. Так что вот, типа, проверка рецептов у нас была. С тиктока. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. Пишите комментарии. Очень радуемся. Увидимся. Пока-пока. Есть вкус рыбы. Да, конечно.